характеристикам значит э, по насту и по буранке она свободно свободно тащит и двух человек двое саней и груз общим весом где-то килограмм 250 пятьдесят вот глубокий снег для одного человека это машина замечательно она идет по любому снегу она не зарывается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 Хочу сказать по поводу маленькой именно собачки, маленькой. Для рыбалки, для охоты это уникальная вещь. Долго выбирал, никогда не было. Сами знаете, выбор огромен. Вот, попал, нашел фирма «Железная собака» от Вячеслава Железнякова. Вот, почему выбрал именно эту собаку? Объясняю. Рама, как у джипа, не вареная, ничего, цельная. Это большой плюс, потому что сварка отваливается, вибрации большие. Второй, самый главный критерий Двигателя на маленьких собаках обычно идут шесть 65 семь. это 9 Вот, он как 7, но он же девятка идет, чисто девятка Поэтому на рыбалке, именно для рыбалки, двоих-троих везет без проблем По небольшому снегу по льду Почему выбрали железную собаку? Очень долго искали мотобуксировщик по соотношению цена-качество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 Собакой, собака не нарадуется. Вещь просто отличная. Значит, собачку мы приобретали для поездок в основном в лес. Это охота, рыбалка, то есть ездим по лесным речкам. Ездим по избушкам, то есть. Ну, активный отдых получается, значит, в основном это у нас все-таки такие выезды достаточно длительные бывают. Вот. То есть, так что, до железной собаки, значит.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 Железная собака идет поинтереснее, ну за счет своей длины, опять же, вот. То есть, ну мужик тоже собака неплохая, то есть, но в связи, наверное, с тем, что все-таки время идет, значит, как бы в этой сфере тоже люди развиваются, и вот Вячеслав открыл собственную фирму, что привлекло, привлекло в первую очередь то, что все-таки уже мы работали с этим человеком в восемнадцатом году приобретению другого буксировщика вас заинтересовало оно значит почитали отзывы посмотрели первое что конечно приглянулось это вообще внешний вид то есть это уже не приятно удивило что в базовой то есть комплектации как бы идет вот такие вот цвета всякие интересные то есть не просто однотипные как у большинства буксов то есть белые там синие и прочее красные вот а то есть уже как бы такой расцветка прикольная вот это конечно привлекает при выборе вот, ну, при... Первое как бы, впечатление такое приятное оставляет. Приобрел железную собаку, 20-сильный движок Ланчин, реверс-редуктор, ручки обогрева, электрозапуск. Саня Волокуши, вторые Саня в подарок, оставил дома, взял ватрушку. <с time> спасибо, Вячеслав, за подарок, спасибо